Добро пожаловать в мир Фаберлик! Мы объединяемся, чтобы создавать яркое, вдохновлять на лучшее, делать красоту доступнее. В 1997 году молодые предприниматели создают косметическую компанию прямых продаж «Русская линия». Запатентованная кислородная косметика становится по-настоящему уникальным продуктом, который быстро завоевывает любовь покупателей по всему миру. В 2001 году компания проводит ребрендинг и с этого момента носит название «Фаберлик». За четверть века мы достигли многого, и нам есть чем гордиться. «Яркая история». Головокружительные достижения. Большая международная команда единомышленников. Сегодня «Фаберлик» – желанный гость в каждом доме, каждой семье. У нас есть все. От косметики до товаров для дома и здоровья. От признания до высоких достижений и побед. Сегодня мы в мировом рейтинге компаний прямых продаж. В рейтинге крупнейших компаний России «РБК-500». Единственный российский бренд в топ-100 парфюмерно-косметических компаний мира. Не каждая компания может похвастаться собственным центром научных разработок, где создаются более 200 новых косметических формул каждый год. Только представьте, 34 научных патента и 3000 уникальных продуктов. Это ли не повод для гордости? Фоберлик и я. Мы вместе с самого начала. А начиналось все достаточно давно с уникального изобретения советских ученых. Та самая голубая кровь, перфторан. Он-то и послужил основой для нашего уникального компонента кислородной косметики Аквафтем. Кислородная косметика имеет бесконечное продолжение. Каждая последующая серия уникальнее предыдущей. Сейчас центр научных разработок это уникальная лаборатория, которая которая оснащена самым новейшим оборудованием. Это уникальный коллектив технологов, люди, которые способны создать абсолютно любую формулу. Мы теперь можем сделать абсолютно все. Фаберлик активно сотрудничает с ведущими лабораториями по всему миру, создавая уникальные средства для красоты и ухода за собой. Мы всегда думаем о том, как воплощать в жизнь наши инновационные задумки, и при этом иметь стабильно высокое качество и доступные цены. Собственное производство позволяет нам быстро выпускать востребованную продукцию, полностью контролировать качество и радовать вас вкусными ценами. Производство Faberlic в Москве – это более 35 тысяч квадратных метров площадей и 200 миллионов единиц готовой продукции в год. Наша швейная фабрика в Ивановской области производит 1 миллион единиц продукции в год. Нижнее белье, трикотаж, спортивная и домашняя одежда из высококачественных тканей ведущих производителей России, Турции и Китая давно покорили наших покупателей. Еще один повод для гордости – наша эффективная логистическая система. Ежемесячно более 1 миллиона заказов разлетаются по 10 тысячам пунктов выдачи. Будь то женщина или мужчина, ребенок или подросток, каждый найдет у нас что-то для ухода за собой. От кончиков волос до кончиков пальцев. Эффективная кислородная косметика необходима коже как воздух. Ежеминутно мы продаем 35 средств по уходу за кожей по всему миру. Glam Team ⁇ серия макияжа, созданная с учетом мировых трендов. Разрабатывая Glam Team. Мы опирались на международный опыт крупнейших брендов, сотрудничали с лучшими поставщиками и фабриками, учитывали глобальные бьюти-тенденции. Оставив позади сильнейших конкурентов, Faberlic стал абсолютным лидером по продажам помады. Улавливая малейшие перемены в потребительских запросах, мы опережаем время. Выход новой серии It's Clear ориентирован на общемировой, но только зарождающийся тренд ⁇ Clean Beauty. Высокий процент натуральных ингредиентов, ухаживающие текстуры, модные палитры – все, что отвечает понятиям экологичности и современности. Откройте для себя мир ароматов «Фаберлик». В нем почти 100 уникальных композиций для женщин и мужчин. Они созданы самыми известными парфюмерами современности. Сегодня в нашей команде 20 метров мировой парфюмерии – Фаберлик известен именными ароматами. Среди них композиции от Ринаты Литвиновой и Валентины Юдашкина. Популярность ароматов Фаберлик подтверждается фактами: каждую минуту в мире продается мужской аромат восьмой элемент, а каждые две минуты женский парфюм Пуртужур. Активное развитие ассортимента Faberlic Wellness началось в 2019 году. Сегодня в наших каталогах полная линейка зож продуктов, от белковых коктейлей до витаминных комплексов и суперфудов, добавки для детей и программы для активного долголетия. Уют и чистота в доме ⁇ залог отличного настроения. Линия Faberlic Home ⁇ это более 100 высокоэффективных экологичных средств по уходу за домом и одеждой. Многолетние лидеры продаж, средства для духовок и плит и концентрированные стиральные порошки. Наша косметика для дома – это максимальная эффективность и бережное отношение к здоровью и окружающей среде. Товары для дома «Фаберлик Home дарят комфорт, любовь и заботу. Удобные кухонные аксессуары и посуда делают процесс приготовления приятнее и радостнее. С помощью умных помощников уборка дома превращается в удовольствие. А товары для декора создают приятную домашнюю атмосферу. Мы гордимся, что наша работа высоко отмечена в мире красоты и здоровья. Наши продукты ежегодно получают престижные премии и награды. Парфюмерный «Оскар», время инноваций, права потребителей и качество обслуживания, «Хрустальный лотос» и многие другие – для успешного бизнеса у нас есть все. Широкий ассортимент, высокое качество, демократичные цены и, конечно, команда профессионалов. В Faberlic вы можете получать дополнительный доход, даже просто рекомендуя свои любимые средства друзьям. А можете строить свой бизнес в партнерстве с компанией, оформив самозанятость или индивидуальное предпринимательство. Заключаете договор на оказание услуг и получаете вознаграждение по маркетинг-плану на ваш расчетный счет. Вы сами определяете график и формат работы – онлайн, личные встречи или социальные сети. Компания открывает безграничные возможности – обучение, обмен опытом с профессионалами, привлекательный и понятный маркетинг-план. Посмотрите, как может улучшиться ваша жизнь и повыситься доход, если вы по-настоящему любите свое дело, вкладываете свою энергию в его развитие. Средний доход за год у «Золотого директора» – 1 миллион 800 тысяч рублей а у партнера 28 миллионов. Все ваши успехи и победы мы отмечаем вместе на цифровых форумах и каскадных конференциях как в регионах России, так и в других странах. Команда Faberlic – это сильные лидеры, которые занимаются любимым делом и уверенно идут вперед к поставленным целям. Вместе мы можем многое. Присоединяйтесь и вы! Мы — сообщество неравнодушных людей. Вместе мы стремимся сделать мир лучше, Наш образовательный проект «Я мама» помогает мамам в декрете найти баланс между любимым делом и домашними делами. Уже 16 тысяч женщин прошли обучение. В течение года после рождения или усыновления ребенка мамам Фаберлик выплачивается бонус материнства и усыновления. Выплачено уже 100 миллионов рублей. Бережное отношение к планете и всему живому – один из самых главных принципов Фаберлик. В основе нашей философии лежит настоящий круговорот доброты и заботы. Природа дает нам все самое лучшее для поддержания красоты, а мы помогаем сохранить природу чистой и цветущей. Но самое главное, что благодаря нашим ценам натуральность, красота, тренды и инновации доступны для миллионов людей во всем мире. Поддержку экологии мы создали проект Экострана, в рамках которого открыли более 900 пунктов сбора пластика. Мы активно сотрудничаем с приютами для животных по всей России. На нашей карте добра уже 112 городов России и 132 приюта для животных. Компания «Фаберлик» есть три возможности. Первое – это экономия. Каждый, кто зарегистрировался на сайте, уже может экономить 20 и более процентов, делая у нас покупки. Вторая возможность – это возможность дополнительного дохода. Наш товар можно продавать, зарабатывать и иметь в свою семью дополнительный хороший доход. Ну и третья, главная возможность – это возможность построить свой собственный бизнес, обеспечить себя, свою семью и передать этот бизнес по наследству. И это уже сделали Тысячи-тысячи консультантов по всему миру. «Фаберлик» — это большой, многогранный мир красоты и здоровья. Это огромная команда друзей и единомышленников. Более трех миллионов покупателей. Сто тысяч VIP-консультантов. Около девяти тысяч бизнес-партнеров. Это возможность исполнить свои самые заветные мечты. Присоединяйтесь. Фаберлик. Вдохновляешь на лучшее.